Всем привет, зрители и подписчики моего канала, с вами Венна. мы продолжаем прохождение StarCraft 2 Винкс of Либерти, и на у нас планета под таким интересным названием Валгала, или Вальхала, да, немецкое название, по-моему это какие-то чертоги богов, если я не ошибаюсь, ну в общем-то как бы там ни было, давайте посмотрим, что это за планета такая засекреченный исследовательский центр Доминиона, находящийся на небольшом спутнике планеты Сигмарис Прайм. Тут проходили испытания многие прототипы военной техники и оружия, такие как многоцелевой штурмовик Викинг и крейсер класса Минотауэр. Данные, записанные адъютантом Старсониса, подтверждают причастность Менкска к нападению зергов на планету. Нам осталось лишь обнародовать эту запись. И мира Хан подсказала, как это можно сделать. Скоро на Кархале. Состоится презентация нового боевого робота под названием Один. Если мы его выкрадем, то сможем захватить студию ЮНН и пустить в прямой эфир данные о военных преступлениях Менгска. Сейчас Один проходит последние тесты на Волгале. Завладеть Одином задание мы получим 3 исследования зергов. Классно, классно, классно. И у нас плюс появится еще, кстати, новый юнит, это «Мираж». Ну, Мираж, на самом деле, да, это не такой уж и крутой э, юнит, потому что все-таки как никак-то из первого Старкрафта, а второго Старкрафте он уже себе изжил. Ну давайте поиграем. Бойцы на позиции, Мы готовы к угону Одина. Вы уверены, что Тайкус справится, сэр? Да, Тайкус лучший кандидат для этой задачи. Правда, в бою он слишком увлекается, так что придется бегать за ним и время от времени выручать из беды. Надеюсь, он разберется с управлением Одина. Нам необходимо будет уничтожить все базы Доминиона в округе. Думаю, нам удастся перекрыть каналы связи на то время, пока он не справится с задачей. На Кархале ничего не должны узнать. Что нам известно об этом Одине? Это экспериментальный супербронированный робот, разработанный для ведения продолжительного боя на передовой. Очень мощная машина. Отлично. Значит, даже Тайкус его не сломает. Начинается. Вперед! Вперед! Интересный момент. Я этого уже Одина видел в предыдущей миссии, когда мы играли за новую. Сейчас снова есть у нас этот Тор, но почему мы могли бы его угнать в предыдущей миссии, я не знаю, почему мы его не взяли, там. Да. Задание машины войны начинается. Я уже заждал. Хватит прятаться, мальчики и девочки. Пора заявить о себе. Блядь. Давайте идем за Тайкуса обратные образцы, о. Сэр, ваша находка представляет для меня живейший интерес. Было бы замечательно, если бы вы занесли этот образец ко мне в лабораторию. Включите автотурели. Опустите меня к этому монстру. Вас понял. Игломар! Девчоночку добить. Так, Тора забирает у нас. А, или это типа вообще еще другая даже штука. Это... Даже не тора это что-то покруче. Ха -ха. обалдеть. Дайте-ка порулить, сейчас никому мало не покажется. Стой на месте, Тайкус. Мы вышлем подкрепление, они тебя прикроют. Тайкус, видимо, на эту полностью клал <звучит> на подкрепление. пляшите у меня теперь. Тайкус! Мать твою! Стоять! Как слышишь меня? У него отказал передатчик, сэр. Он вас не слышит. На базах Доминиона включается система защиты. Как всегда. О, Живее базу. Придется бегать за Тайкусом. Будем надеяться, что он не начнет чудить. Хотя кому я это рассказываю? <звы> так, у нас есть база и уже, кстати, с улучшениями. Отлично. Так, ну я думаю, надо б... <звы> оборонять немножко хотя бы этого Тайкуса. А то он возьмет и просто все разнесет. Так, у нас появилась, кстати, возможность вызывать мулы. Отлично. Вызываем, давайте-ка, Пристройка завершена. Выкладывал. Сэр, крейсеры Доминиона идут на перехват Одина. Эй, Эй, блять, эти головы, вам нужны миражи? Собьют крейсер без особого труда. Если понадобится еще... Их можно будет построить в Тосмопорте Недостаточно отменить Резеп готов Так, давайте попробуем вызовем хищника Мне интересно, что способна эта штука Что происходит? Резеп готов Что ну, Кому навесать? Так, берите Берите, берите, берите. Что дальше, командир? Разнести базы? Так, чините, давайте, Водина. Эй, Джимми. Алло, ты меня слышишь? Есть возражения против поджогов и убийств? Не слышу возражений. Ну я пошел. Так, отлично, чинили его. там кошки мои и больше нету просто недостаточно энергии давайте валите их Там уже хватит рабочих. Думаю, может, миражей тогда еще повызывать. Не, давайте пока да, ограничимся только наземной техникой. поставьте еще бункер один хрен знает может сюда придет много войск Круто. Джейми, ты только не меня... блин блин блин блин блин Я не иди пока войну сэр он всегда столько треплется ага. как разгуляется так не заткнешь пол тела сделано можно и передохнуть хорошо когда есть чем промочить горло это прекрасно. Хорошо, что у тебя есть чем примочить минералов. горло. Но у меня хоть есть время. А, блин, я просрал, минералов. короче. Я просрал время Докусы, свое. Вот о чем я. Воу, воу, воу. А -а -а -а. Что может быть лучше, чем хлебнуть холодного пивка на куче обугленных вражеских трупов? дополнительные давайте быстрее сюда Давай-ка оставь потом еще Надоело. что там у нас ждать что гулять. какие войска Йо, оперный театр давайте все сюда быстрее атаку. кнопочка. А ты что у нас делаешь интересно? ум девочки и мальчики. Да, вот это по-нашему. Сейчас всем не поздоровится. Кроме меня. А как вам это понравится? Пора жить и трать садницы. Ом, девочки и мальчики. Сейчас всем мне поздоровится. Кроме меня. А как вам это понравится? пораживать жевать швачку и трать садницы. Да я понял тебя, давай уже убивай их всех. Всем не поздоровится кроме меня а как вам это понравится пораживать швачку и трать садницы девочки и мальчики сейчас всем не поздоровится кроме меня а как вам это понравится Пораживать швачку, и трать садницы Недостаточно, минералов. Недостаточно минералов. Тебя на уме. Готов. Ну все, мы эту базу освободили, отлично. Выклад, <кх -кх -кх -кх -кх. Можем, кстати, ее занять, я смотрю. Тогда я наверняка что-нибудь узнаю Вам, наверное, нужно время, чтобы подтянуть силы Старый, Это точно тайкус никуда не денется. Так, Тайкус, давай-ка там, если что, держи Разбуди И... меня, когда будешь готов Окей Ой-ой-ой. Резэн Улучшение завершено. Недостаточно минералов. О, Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Чего пугает? Готов. Недостаточно минералов. Погнали, Джимми! Пора бы кое-кому бошки порасшибать. Блин, постоял бы лучше подождал бы, а то у меня совсем не русских. Войска союзников Воронежон. атакованы. АСМ. Наши недостаточно атакованы. Кого стрелять? Что у тебя на уме? Давайте быстрее сюда. Не до войска союзников. Да. О, девочки и мальчики. Недостаточная виспена Недостаточная... Недостаточная виспена Недостаточная виспена Еду Я уже зашел воружу Есть, работенка Кого подержим? Недостаточная виспена Давайте ну, порционно не все лечить его Достаточно весне. Давай, Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно энергии. Недостаточно минералов. Больки, Вы, ты... Компасит, Там танк стоит сейчас всем не поздоровится кроме меня недостаточно виспена есть работе что стряслось давай удиви меня ССМ готов войска союзников атакованы недостаточно минералов пускай дальше он сам разрушает уничтожает нам надо войска восстановить. Наши КСМ атакованы. КСМ готов. Войска союзников атакованы. Кого стрелять? Недостаточно минералов. Раздороге! КСМ готов. Недостаточно минералов. А как вам это понравится? Okay. Коварно. Так, Не давайте все сюда. Минералов. Сейчас защищаться будем, наверняка будет нападение. Улучшение... Три базы уничтожена. Кажется, наш красавчик все-таки на что-то годится. Пожалуй, передохну еще чуток. Ты бы прислал десяток ребят в помощь, Джимми. Да я бы тебя прислал, если были бы у меня деньги, емое. Я просто не справляюсь с этим потоком. Недостаточно. Недостаточно минералов. Надеюсь, на этот раз доминионцы заставят меня побегать. А то я даже не вспотел Блин, что он уже в атаку пошел? Постройте лабораторию, все-таки. Мне кажется, что мы не справимся одними этими. -то я застоялся. Да, уж застоялся-то, мне кажется, ты наоборот сильно торопишься. Давайте быстрее Хорошо, сюда, рабочий. Швачку, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин. на это надеюсь в том что это будет неприятный кусочек для тебя Я уже а, что? вытащите меня отсюда О, девочки и мальчики Сейчас всем не поздоровится, кроме меня. ...достаточно минералов. Что происходит? Недостаточно минералов. Конечно. Сэм готов. Да, да. Жду. В кого стрелять? на шляхи. Недостаточно минералов. СМ готов. Что Что у тебя на уме? Давайте все сюда Чините Одину Отходите Я так понимаю, он сейчас сам уже там справится Кадрилья крейсеров Один не приспособлен к бою с ними Высылайте миражи из космопорта Если их будет достаточно Они справятся с крейсерами Вот это веселуха Не волнуйся, старина Я дам тебе время перевести дыхание Вот так-так Доминионские очкарики Правда все просчитали Прошу извинить меня на минутку -мо. Давайте быстрее в атаку. Куда вы пошли? Они Каков? не могут пройти из-за этих странных бункеров. Ну, я готов. Ага. Вы там как? на связи да куда-нибудь ставь ту же ё-моё на джимми надеюсь ты меня слышишь иду на последнюю базу Жду. я готов Так, давайте все сюда недостаточно беспилок Войска союзников атакованы. Опять не находит. Леонослов. Вижу Одина. Орудие Ямато к бою. Блин. Эй, так нечестно. Недостаточная энергии стройка завершена. Говори. А как вам это понравится? Давайте атакуйте Пора швачку и драть садницы. Что происходит? Опа-на! Как это я пропустил кнопку с черепом? Дерьмо собачье. Откуда он вызвал Нюку вообще? Как? Да блин! Ну, а уничтожил. Ай, моя машина. Локи ah, остался какой-то. Ну ладно. Отлично. С помощью Одина мы сможем захватить комплекс ЮНН на Кархале и выйти в эфир. Эй, капитан, слышишь меня? Теперь-то ты знаешь, кому поручать погромы! Это единственное, что тебе можно доверить. Фиг с этим локи. Кстати, я тут смотрю, я не выполню много заданий. Задание Машины войны на уровне сложности. Ветеран прочность не должна падать ниже 30%. Уничтожить локи. Выполнил все задания. Ну, короче, я ни одно задание не выполнил, однако выжил. Ну, блин, реально очень жестко получается, потому что на нас нападают постоянно враги, блин, постоянно надо бегать за этим Одином, помогать ему, потому что он иначе зафейлит. Короче, было очень сложно, я хочу сказать. Да, если бы я немножко бы смотрел, пропустил бы, то бы я мог проиграть. Но благо все равно я победил. Фух. Это было жарко. Ты в отличной форме, Тайгус. Вижу, в холодильнике ты не испортился. Ты знаешь страх и насилие, первоклассный Тоник. Должен признать, мы всегда были отличной командой. Ну да, пока я не сел, а ты не заделался добропорядочным гражданином. да ну и как Один показал себя в бою. Брат, это величайшее изобретение человечества. Когда я шел и сметал врагов потоками праведного гнева, я чуть не разрыдался. А, в общем, только скажи, и я с радостью выйду на бис. Скоро будет такая возможность. Не волнуйся. Только скажи, и он появится. Черный плащ. Да. Давайте посмотрим новость, мой любимый. С вами Кейт Локвилл в прямом эфире из студии UNN на Кархале. И у нас в программе специальный репортаж Дони Вермиллиона. Кейт, сейчас я имею честь говорить с генералом Горацием Ворфилдом. Итак, генерал, я правильно понимаю, что вооруженные силы Доминиона готовы представить нашему вниманию Одина. Новейшее оружие в борьбе с зерками. Совершенно верно, Донни. Один пройдет маршем по улицам Кархала. И полное освещение этого события доверено вашему замечательному каналу. Генерал, здравствуйте. Это Кейт Локвелл. До нас дошли слухи, что во время перевозки Одина возникли технические затруднения. Кейт. Это правда, Кейт. Отправку задержали, связь с заводом ненадолго прервалась... Но робот прибыл в целости и сохранности, поэтому церемония пройдет по плану. Итак, процесс пошел. Скоро новое орудие уничтожения сотрясет тяжелой поступью улицы Кархала. Какая муха ее укусила! Передайте, чтобы она не вклинивалась в мои интервью. Значит, твой Хорнер все-таки управился с перевозкой. Поразительно. Да, забавные новости, это настолько халтурные новости, что мне кажется, там уже должны были переволить абсолютно всех. Так, ну давайте двинем, наверное, в лабораторию. У нас, по-моему, очки там накопились, если я не ошибаюсь. Хотя нет, навряд ли. Или накопились? Накопились, новый проект у нас появился. Клеточный реактор, начальный запас энергии специалистов увеличен на 100 единиц. Максимальный запас энергии специалистов увеличен на 100 единиц. А, максимальный и начальный увеличен на 100 единиц, ясно. Регенеративная биосталь. А, воздушная земная техника постепенно восстанавливает прочность. Но это просто великолепно, я хочу сказать. Конечно, я воспользуюсь лучшей регенерированной Регенеративную биостайлю, чем клеточным реактором. Конечно, начальный запас иметь классно, но однако, если мы имеем регенеративную биостайль, тогда мы просто реально становимся практически неуязвимыми наша армия. Разрабатываем именно вот это. Это очень хороший буст к нашей армии. Так, что там с зергами, кстати? У образца сформировалась нервная клетка, он весьма необычно реагирует на внешнее воздействие, чувствуя мое присутствие, прекращает двигаться, притворяется мертвым. Ранее замечал, что у зергов существует уникальная группа альфа-аминокислот – R. Анализ показал, что они способны синтезировать новые клетки из мертвой материи и протеинов. Зергам чужды деградация клеток, они не могут умереть от старости. Одна мысль о возможных опытах в этой области вселяет в меня ужас. Но интересно, что будет, если сплавить э, ткань дерева с некоторыми металлами, неразрушаемые здания? Также в процессе обновления выделяется энергия. Здесь есть над чем подумать. Жуткое зрелище перед нами встает, я все больше и больше в этом убеждаюсь. Потому что все с, каждым, с каждой миссией этот тварь больше растет и растет. Что дальше будет, я боюсь представить. Давайте в арсенал зайдем, потому что у нас есть кредиты свободные Посмотрим, что у нас здесь есть У нас появился Мираж И все, в общем-то Ну мне Мираж нафиг на самом деле не нравится Он, конечно, классный сам по себе юнит, но... А, уклоняется 20% атак. это, кстати, интересно Начальный запас энергии Миражей на 100 единиц увеличится. Но они, конечно, невидимые могут становиться... Они вроде как и стреляют и по земле, и по воздуху, но сами по себе они довольно слабые, поэтому я их юзать просто не хочу. Я их юзать не хочу, их надо просто очень много нанимать, чтобы они более-менее хоть атаковали. Меня больше всего удовлетворяет пока что тактика био плюс аспиды, потому что аспиды это очень хороший юнит. Ну а био справляется с воздухом более-менее. Ну что, Мастер, сможешь построить что-нибудь вроде этого Одина? Ты спятил? У нас мощностей не хватит для производства такого масштаба. А я думал, ты можешь все что угодно. Ладно, черт с ним с масштабом. придумаю что-нибудь. Ты уж не волнуйся. Я тебе такую хреновину склепаю, рядом с которой этот утюг самоход и близко не стоял. Вот увидишь. А слушайте, Один там мы не можем, да? Или точнее, Тор мы не можем вставить, да? Да, Торов у нас нету. Похоже, что у нас они, наверное, даже и не появятся. Ну ладно. Давайте сходим, наверное, на мостик. Или пока... Ну, везде вроде как бывало, в кают компании, да, и везде. Давайте тогда идем на мостик. Сэр, когда Тайкус поднимался на борт, я попросил техников просканировать его. Мэтт, тебе нужно срочно завести себе хобби. Сэр, я серьезно. В скафандр Тайкуса вмонтировано устройство, которое по сигналу может отключить все его жизненно важные органы. Этот скафандр – смертельная ловушка. Он постоянно на волосок от смерти. Кто же подписал ему приговор? Мебиусы. Тайкус, Тайкус, во что же ты ввязался? Начали догадываться наши персонажи о том, что-то происходит. Ну или точнее не происходит, а что-то замышляет этот Тайкус, и плюс у него есть какое-то условие, при котором он просто умрет. Так, я хотел еще, может быть, попробовать поговорить с Тайкусом. Ну а, Нет, это я уже видел. Ну да, значит, она ничего особо мне не остается, кроме как идти на мостик и выполнять новое задание. Так, у нас следующая планета Кархал. Наконец-таки мы пойдем. Видимо, на марш, или как точнее сказать, военный парад в честь Доминиона, где будет у нас представлен тот самый Один. Ну что ж, а с вами был Веном. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!